Доброе утро, уважаемые любители планетарного спорта! С чего начинается доброе утро? С чашечки бодрячего кофе. Кофшенчик вари! Сейчас я представляю, что я самолету, которого отказал двигатель. Вот я так близко летают, представляете? Я, правда, не смотрю сейчас на тим, я смотрю на расстояние до склона. Сейчас, видите, вот на ираже, как раз идеально прохожу. Опа! Кость полосы прямая. Ну и сейчас, если я так оставлю, мы не долетим, поэтому я убираю у нас воздушные тормоза. Летим, летим, летим, летим, летим, летим, летим, летим, летим, 100 километров летим, летим. Вот она начинает милютика касаться дыр. Перед крылом сейчас мой дом с солнечными батареями на крышах. Красавчик! Крепость? Не, крепость там. Не помню, как это что называется. Вот две птички. Это кто? Не, не подходите. Да-да-да, я, я помню, вот это. У нас 2400, мы туда, там, придем туда где-то на 200. Ну, сейчас и проверим заодно. Обратите, высотой, я говорю, будет, что 200 будет. Вот где-то 300 и получилось. Вот, и вдоль склончика сейчас работаем потихонечку. Может быть, сейчас вот здесь вот что-то поцепанем. Вот, астрономчики наши здесь живут, здесь их место питания. сейчас ну, до склон не так далеко, но посмотрите, как Миша сейчас смело у него закрутит. Давай! Хлоп! Ну... Край не проходит. Впереди еще косули. Где я? Видишь, видишь? О! Прижимаемся. Ниже. Сейчас надо вираж делать так, чтобы уже ну, что-то не урубиться. Оп! О. Итак, идея видео сегодняшнего дня это показать вам реальный процесс как происходит все, ну вот, не знаю, от пяшечку утреннего кофе до полетов. Вот образовалась первая облачко, первая вспышка. В остальных, остальных холмах пока пусто, но скоро и там будут такие же расцветать вспышки. Поэтому мы можем готовиться к полетам. Через полчаса мы взлетим. И до аэродрома нужно на чем-то добраться. По дороге нас <связь> такую туловину. Что это может быть, сарайчики? Эта штука э, была куплена за день до покупки дома. Собственно, я купил сначала вот этот мотоцикл, а потом я купил дом. Потому что надо было где-то его хранить. существуют определенные правила наверное, важнейшие из которых это не бегать там где могут приземляться самолеты первое правило и такое мощное крепкое однозначно которое нужно исполнять вот взлетная полоса по этой полосе поперек никогда не нужно бегать ходить и прочее просто потому что э, если самолет вы еще можете услышать как э, приземляется там жужить что-то и прочее то как приземляется планер вы не услышите это будет тонкий свист после чего если в этот момент вы на полосе то бам и Следующая игра. Будьте внимательны, аэродром это реальная штука с повышенной опасностью. При этом у нас, как вы видите, вот он ничем не огорожен, просто вот на плата и вот они стоят самолетики. Ну, Самолетик стоит один сейчас. Мы сейчас в чем-то будем летать, но это все по сравнению с летом это ну так, вот чуть-чуть, часика на три. А, поэтому вот, поэтому мы одни. Аэродром наш э, сделан так, что взлетать можно только в одну сторону. Видите, здесь находится гора Арамбер. Поэтому в гору взлетать, естественно, нельзя. Мы взлетаем только с курса на север. Составляет проблему при попутном ветре. Мы должны подготовить наш планер полетом. Вот он у нас зачехлен. Вот мы прибыли на аэродром. Повторю, мы ни у кого пока никаких разрешений не спрашивали. Там никакого флайплана не подавали. Это вам не Российская Федерация, где в зоне G все регулируется. Здесь зона G, Гольф. Дерегулировано. Мы можем не летать спокойно, без всяких заявок. Что, собственно, сейчас и произведем. Но для начала нам нужно... Расчехлить планер. Он находится в таких чехлах, которые защищают его от солнышка, от росы. Роса уже высохла вся. Сейчас мы эти чехлы снимем, подготовим планер к полету, заправим его, проверим и будем взлетать. чтобы подготовить к полетам так, подготовить к полетам нужно поставить вот эту трубочку Никс называется я однажды забыл точнее не забыл, а перепутал эти Никсы. и ставил никс сюда а датчик скорости сюда трубочку, которая мерит скорость и было совершенно изумительно в Африке поэтому в принципе, их положено изолентой заматывать, поэтому если изолентой хорошо заматывать, потому что ты не перепутаешь, ну вот я могу их местами поменять, видите, это просто до конца не встанет, точнее вот это до конца не встанется, видишь, сколько остается. После случая, когда перепутал, уже учишься на своих ошибках, легче запомнить и проверить. Сейчас мы сняли заглушки, кладем в карман. Обязательно нужно выполнить, когда планер полностью готов к полетам, выполнить его Предполетный осмотр. Это важно, чтобы не забыть какой-нибудь мелочи. Я сейчас выпущу двигатель. Вот кнопку. На мотоустановку и приоритет, видите, переключен на меня, на заднюю кабину. Вот волшебный тумблерочек. Я его сейчас щелк. И вот что происходит. У нас выпускается двигатель. И вот теперь у нас доступ ко всем агрегатам. И мотора, и планера, и прочее убираю тормоз винта и смогу и винт покрутить и планер осмотреть процедура осмотра планера должна быть у каждого в голове наверное тут есть есть расписанное все вот смотрите здесь сколько всяких табличек что нужно сделать как еще, какой предфлайд чек и прочее но важно наверное не то что написано а то что вы реально будете делать и как бы для себя нужно решить вот эти вот пометить моменты ну и сделать эту процедуру для себя такую привычную то есть вы делаете то что знаете там по пунктам можно конечно взять бумажку выписать все ходить с бумажкой кстати тоже очень правильно э, ставить галочки напротив каждого пункта что выполнен этот выполнен этот. это это самый правильный способ без бумажки это неправильно сразу говорю вам но что поделаешь мы осматриваем кабину что в кабине все хорошо все у нас работает, ну в смысле пока не работает. Я включаю питание приборов, включаю вариометр и увижу скоро вольтаж батареи основной. Смотрю топливо, у нас 9 литров, 12,5 вольт батареи, все в порядке. Радиостанцию. Радиостанция включена, все, можно уже понимать, что взлететь мы сможем по, ради... по... с точки зрения заряда батареи. Смотрим на шасси, это очень важно. Потому что по обжатию пневматика мы можем понять, оно там, как оно накачано. Ну, осматриваем крыло, переднюю кромочку. Что она у нас Видите? что она у нас в порядке. Нету сколов. Вчера никакую птицу мы не поймали. Естественно, я это делал вчера, вчера планер мыл после полетов. Но положено осмотреть. Смотрим на колесико, живое. Смотрим на. Или проверяем его на люфт. Вот, не болтается, хорошо. Движемся, осмотрим нижнюю поверхность крыла, что там тоже все хорошо. Люд, закрылка, все хорошо. Доходим до двигателя. Смотрим на наш двигатель. Все с ним в порядке. Проверяем натяжение ремня. С ним все же все в порядке. Смотрим, охлаждающая жидкость у нас присутствует. Вот так она должна быть сантиметр на донышке. Все правильно. Вот и Проверяем масло. Здесь у нас отсек с маслом двигатель хоть и не двухтактный четырехтактный но вот такой бочок если масло подается в двигатель сгорает там все расходуется постоянно его надо доливать глушитель все тут ничего у нас нет не отвалилось все хорошо и смотрим винт это важно на сколы все хорошо потому что винта я не проверял вчера с этой поверхностью все хорошо хоть там немножечко и комаров всяких есть вот, и когда вот так прокручивать винт, конечно, надо было бы по-хорошему выключить питание от двигателя, которое сейчас включено. Ну, так что я сейчас, знаете, делаю не совсем правильно все. Смотрим, антенки подсоединены. Дальше смотрим пневматик. У нас все с ним хорошо. Осматриваем стабилизатор визуально, что тоже никаких там сколов нету. Киль посмотрели. Посмотрели люфт. Боже, коровка какая-то. Нормально все. Ну, тоже все хорошо. На эту сторону перешли. Вот важно посмотреть на стабилизаторе люфт. Опять посмотрели статику с этой стороны. Вот эти дырочки, оп-оп, все в порядке. Так, закрылок с этой стороны. Люфт нормальный. С этой стороны элерон. Люфт нормальный. Вперед-назад покачать, что у крыла нет люфтов тоже. Все в порядке, идем вдоль кромочки, проверяем кромочку, смотрим, что с ней все в порядке. Все здесь хорошо. Я смотрю, доволен, можно заправлять топливо в планер. Так как мы ехали на мотоцикле, то ничего лучше, чем вот эта бутылочка, я не придумал. И всегда задают вопросы, можно задать вопрос: а какого цвета авиационное топливо? Авиационное топливо голубого цвета, вот она, прекрасная бутылочка с бензином 100 лель. И вот это литр, ну чуть больше там литра, 150 грамм, вот этого нам хватает, чтобы на планере взлететь. Вот здесь у нас находится лючок, все необходимое для заправки планера. Наконечник я присоединяю к заправочному штуцеру. Ой, Тут ты шьё, я что-то подобное я ожидал. Представляете, налили полную, настолько полную, что вот реально оно расширилось и вот так вот бамкнуло, неприятно хорошо не так вот но мы же не сказать что анархисты но в общем-то исповедуем более простой подход к подготовке к полетам конечно может сейчас от этого шланга статическое электричество например какое-то и потом бах искра бах бутылка здесь горы трупов, ну два в количестве двух и дальше вот вот все полеты на этом закончились Вообще, в принципе, правило, когда заправляешь самолет, там еще что-то, должен быть он заземлен. Немцы все заправляют так. Засосали литр топлива. Оп. Было 9 литров, как вы помните, а теперь, опа, 10 литров. Друзья мои, ну, нам не сказано повезло. Посмотрите, сейчас какая-то группа активно снимает Клауса Ольмана. Рядом с его электрическим планером. То есть, это... Планер у него сзади электромотор выпускается. А у Клаус у нас великий совершенно рекордсмен. 23 действующих рекорда мира. Сейчас мы пойдем с ним поздороваемся. Это мой учитель Клаус Ольман. Win, oh, oh, oh. with this glider. Yes, yeah, longest flight. Longest <laughs> flight <laughs> to Gränichen in Switzerland. So now is my name Antares 20. Best pilot in the world. Klaus, uh, how much your records have? Sixty-two. Sixty-two. Uh, yeah. Huh? Oh, yeah. yeah. <laughs> how many hours do you have? More than thirty thousand. О, о, есть куда стрелиться! Yeah. Видите? вес yes? yes. <laughs> Вот один из планиров, вот этот планер Клауса Ульмана, на котором он сопровождал раньше группы. Сейчас тоже иногда катает народ, но сейчас сосредоточился на таких более серьезных задачах. А мне посчастливилось еще в 2012 году летать у него на хвосте, вот он был на этом планере, я был на планере ЛС8, мы с ним долетели до Метерхорна первый раз. первый полет, мой был вообще дальний здесь в Альпах такой большой. Ну Калус меня взял пятым в группе, я был, я летел, открыв рот, в общем конечно был в полном счастье и восторге. Вот наш буксировщик папа Лима, это деревянный планер, ой самолетик Робин, очень удачный на мой взгляд как буксировщик. И вот так вот, видите, закатывают планер в ангар. Друзья мои, вот видите, так решили мы заснять видео, как мы готовимся к полету на аэродроме, и вообще, как проходит нелетный день, по сути. Ну, октябрь уже нелетная практически погода, но видите, какая она веселая, летная. И даже показал вам своего учителя Клауса. Хе Хе -хе. Ну а мы все, заправили планер. Сейчас мы его чуть под выкатим, чтобы можно было прорулить и вот сейчас будем взлетать, полетим к Пик -де бюро, вон видите облака, вот на той горе мы сейчас будем продолжать нашу съемку, наверное и вот так было бы, друзья мои, если бы вы были например на африканском аэродроме где используется труд наших темнокожих друзей для того, чтобы подготовить планер там белый человек, ну то что там жарко и там Существует действительно перед полетами в Африке целая процедура, когда планер выкатывают, готовят полностью, там все, вот он готов и такой пилот весь, как вот я сейчас в белом, значит так раз и летит, но мы же не такие, мы все сами приготовили, это так вам, просто так, ну вы точно сейчас видите, у нас даже парашюты одеты, мы сейчас сядем и полетим, потому что мы можем, хе -хей! готов я к чуду готов. полета, как пионер, как пионер, ну и я тоже готов к чуду-полету, значит мы летим, потому что я-то, видите, как запрыгиваю, как конь, лишь бы сейчас камеру не стесли. О, ну, знаете, первый раз за всю историю я сел в кабину, не снес камеру. Я пристегиваю ремни, вещь очень полезная, как-то знаете, когда турбулентность пробивать фонарь башкой не хочется. Всего начинается проверка, но, во-первых, проверка крайне важна, потому что всегда можно что-то забыть, и вот эти вот на бортах везде чек написаны. Ну, как создать? Лучше всего для себя создать какой-то чек-флай, который ты будешь реально исполнять, не просто там, ну, или, как я уже говорил, лучше все, бумажка. Достали сейчас такую табличку и делаем пеу пеу пеу пеу пеу Ну, я у себя, как, из, как на параплане, когда летал, там, проверял параплан, для меня есть некий порядок привычный мне, я его адаптировал к планеру. Поэтому первый пункт, это смотреть, собственно, сам планер, мы осмотрели. С ним все в порядке. Это была первая часть. Теперь внутри самого планера я смотрю, что у меня работает закрылок. Ставлю его на положение взлет, будет на двоечке стоять. Проверяю воздушные тормоза, они работают. Дальше выставляю высотомер. Проверяю топливо. Оно есть. Управление вот таким образом крестить я буду перед взлетом. Но сейчас тоже покрестил. Все, у меня планер в планере все работает. Ручка работает. Рация включена. Приборчики, все красиво. Кран Топливо, но он, по сути, в этом планере только для того, чтобы, если вдруг пожар, перекрыть подачу топлива. Он механически здесь перекрывается. Клаус, мне советует, Игорь, всегда держи открытым, потому что, если ты открываешь, закрываешь, открываешь, закрываешь, всегда когда ничего не забудешь. Поэтому, вот, как мне учитель советовал, топливный кран в открытом положении. А сейчас опустим фонарь и выполним следующий пункт, что мы все пристегнуты. Миша, закрывай. Теперь у нас закрыты замки и следующая фаза. Мы проверяем, что все у нас... Вот я пристегнут, у меня парашют застегнут. То есть замки соединения это называю. Миша, это пристегнут, у тебя все да. в парах. Хожу. Форточки закрыть, открыть. Двигатель сняться, стопора, газ в минимуме, потому что бывает, если газ где-то в конце, двигатель заводится, и планер может как дунуть неконтролируемо. Клаус однажды там чуть не собрал... Представляете, человек с налетом в огромное количество часов чуть не собрал кучу полимеров, просто забыл газ в неправильном положении, запустив мотор. И там тормоза не настолько эффективно работают, чтобы остановить планер у которого или самолет, у которого двигатель на полных оборотах работает. Э -э останется сделать два пункта проверки перед взлетом. Это метеоусловие, какой ветер дует, и пространство, что полоса свобода. Но это мы в процессе уже как под прорулем, выполним. То есть первые два пункта я сделал, проверил планер. Дальше уже на взлетном... Перед взлетом проверим условия и пространство, то есть свободна ли полоса. Включаю тумблер И даю газ где-то четверть, запускаю двигатель Вот моторчик наш запустился Я жду пока он чуть-чуть буквально прогреется и начну проруливать Поехали Пока мы едем, двигатель нагревается Мы должны взлетать тогда, когда вода будет в 40 градусов Пока она даже не появилась на приборе ну, планер спокойно едет, у него одно крыло э, по земле скользит И так как здесь низкая трава и довольно ровный аэродром Ничего плохого от этого планера не будет Планер прекрасно управляется задним колесом Этот планер крайне удобен в рулении на аэродроме Доехал до торца полосы Выровнял планер по оси Одно магнита Нормально примерно прикинул куда после взлета буду поворачивать пространство впереди все свободно в радиофиле никто не говорил что заходит на посадку поэтому можем взлетать никакого диспетчера мы никакого лайп-плана не подавали ничего то есть я проснулся выпил чашку кофе приехал подготовил планер взлетаю Миша ты готов я поехали я только должен доложить в рацию, что я взлетаю это обязательно сэрл деньги, девятка ты Поехали! что конфигурация сейчас у планера как раз такая, что когда двигатель выключится примерно то же самое, вот сейчас двигатель нам почти не помогает. где-то также будем набирать. Я проверяю, что да, поток есть, что мы в этом месте сможем немножечко что-то набрать. 117 градусов, 116, довольно быстро вы видите все это остывает. Вот, мы даже высоту по чуть-чуть набираем. Вот 115, я тумблер делаю, чпок, и вот моторчик останавливается. Я включаю тормоз, оп, воздушного винта. Пум, остановился и убираю двигатель в состоянии такого охлаждения. Надо держать тумблер до звука. и -у. Вот и все. Это значит позиция охлаждения. Сейчас в этой позиции мотор постоит минуты три, после чего мы будем его окончать. Так, итак, друзья, пока остывал мотор. Миша набрал почти до облака, наша высота 20. 154 метра, вот посмотрите как склон выглядит, у которого мы глушились вот уже он как ни... как мы высоко уже, ну практически под базой облака порядка 5-6 минут охлаждения двигателя было и теперь я могу его убрать, вот смотрите как он полностью берется в фюзеляж раз, бум, все мы в чистой конфигурации, о, Миш, смотри, птичка да, дай-ка ручку да, попробуем да, ли я да, ее сапну, да, может мы до нее долетим, с ней поздороваемся и вот дальше мы уже в гладкой конфигурации, без двигателя пытаемся, ну не пытаемся, сейчас доберем до кромочки облака. А пока, Миш, забирай ручку, ты набирал значительно лучше, чем я. Вот. Видите, ученик просто вот конь-огонь. Конь-огонь. Видите, взял ручку и сразу вверх пошел. А я вон ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только вот транзити как вы видите. Так, ну вот, друзья мои, Михаил набрал высоту. Почти добрал до облака, но вот метров 100 до облака осталось, но что-то больше даже у него не идет. Миша, опускай нос, закрыл, переставляй на троечку, разгоняйся до 150. Вот происходит, вот, мы чуть-чуть энергии еще здесь сапнули. И вот мы пошли на переход. У нас 2 300 до пик дебюра не хватит, но мы еще наберем вот там вот, над горой Апотер. Эта гора называется Бане, наша домашняя. Вот у нас впереди Апотер, куда мы летим, аэродром, откуда мы взлетели. Вот, под крылом сейчас наш аэродром находится. И мы движемся, смотрим вообще за как погода. Погода хорошая, вот может быть мы потом на паркур даже сходим. В больших альпах так. Ну, так, неплохо. В общем, летать можно. Но наша цель пик дебюр, потом по немножечко. Понаслаждаться вот этой осенью красивой. Ну и там видно будет. Я смотрю, что на горе Поттер. Сейчас он даже дельтапланы разложены лежат. Вот, немножко. Вот. Под облаком оказывается стоит планер Это со Давай подстраивайся, Миш, в левую спираль к нему Это планер АСК-13 С соседнего аэродрома Миш, подстраивайся влево чуть-чуть больше Ага. Закрылок перекидывай, 120 скорость Закрылок на 4 А, это мотопланер даже мотопланер. планер И вот есть небольшой здесь поточек Судя по всему Вот, можете посмотреть на приборы, как это выглядит Вот, пошел метр в секунду подъем Миш, ну давай закручивай влево, будем набирать Сейчас мы здесь должны набрать метров хотя бы 100-150. В этом случае нам высоты уже хватит, чтобы сделать следующий переход до горы пик де -Бюро. сейчас крыло ее нее фактически показывает. Вот она, большая, красивая. Облака практически на уровне пик Дебюра висят. Это значит, что мы там наберем 2,5. Не знаете, с каким красивым, обязательным аппаратом мы это делаем. Какой-то моторпланер. И вот посмотрите, у него колеса торчат все дела, и он при этом набирает не хуже чем мы, потому что когда трендишь и набираешь, получается хуже, чем когда просто набираешь. Но я же должен вам его заснять, ну, Мы на самом деле его чуть-чуть поднагнали, ну тут понятно, посмотрите, все торчит, и он еще и парит. Вот такой вот ну, шасси такой вот двухколесное здоровенное, винт там, ну может быть винт у него там как-то зафлигирован, наверное. Не знаю, Ну как сам факт, что вот мы в этот денёчек 18 октября встретились с планирочком, мотопланирочком и замечательно с ним встаем в одной спиральке. Ну, а почти мы уже поближе к нему подлечу, чтобы мы смогли на него больше полюбоваться. Я ему сейчас в хвост выйду. Ну, много раз, у нас, смотри-ка, на вот этом полувираже. Там поточек-то получше немножко. Ну, я, конечно, догоняю, но знаете, не так как. Не так, как я этого хочу. Не так, что прям я тут. Эх, у меня же планер-то с качеством 50. Ого-го-го-го-го-го. Но сейчас вот при наборе таком качество не столь э существенно. Ну хотя у него явно там на 20-30 сантиметров в секунду снижение больше. Вот, и за счет этого мы потихонечку и догоняем. Но у него, допустим, может быть более низкоудельная нагрузка, и в этом случае он может радиус сделать меньше. И тогда он нас может догнать. Вот смотрите, какая штука. Красавчик. Что, сзади какая-то фигня. Что сзади? А? Сзади у него еще какая-то фигня треугольная. Какая-то треугольная. Но на видишь, посте? Да. да, на посте. А, вижу, да, тут такое странное. Ну, сейчас я подниму поближе, сбоку его вам сниму и пойдем мы на переход. У меня высоты достаточно. Вот он, смотрите. Да, винт у него установлен, я смотрю. Вот он, да. Винт у него не торчит. Молодец такой, а О, смотрите, как это выглядит у нас. Вот с такой штукой мы полетали. Он остался в потоке. О, птички. Вот, две птички. Это и кто? Да-да-да-да-да-да, я, я помню, вот они. Оп. Потихонечку разгоняйся. И вот наша следующая цель. Впереди гора называется пик дебюр. У нас 400 мы туда там придем туда где-то на 20. И сейчас и проверим заодно. Высота. 2400 Мы пришли к Пикдебюру, я смотрю, работают склоны или нет Ну, так, хотелось бы и лучше Но сейчас попробуем здесь набрать Здесь склончик может работать Дело в том, что, как вам говорил, здесь зона конвергенции, по идее, должна быть и Здесь должен быть вот юг, на самом деле юга здесь нет, здесь больше запад Вот Подъем, конечно, какой-то есть Но я бы не сказал, что прям такой, как вот ух Это, конечно, немножко расстраивает То, что я думал, сейчас мы придем и попрем со страшной силой вверх. Ну, идем вверх. 200. Кстати, обратите, высоту я говорил будет, что 200 будет. Вот где-то и получилось. Вот. И вдоль склончика сейчас работаем потихонечку. Может быть, сейчас вот здесь вот что-то цепанем. Вот. Уже 210. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. О! Вот сюда надо было на самом деле чуть-чуть залететь. Западный склон работает. Он на самом деле в погоду, в сезон работает немножечко похуже чем юго западный но видите сейчас вот как раз вот так полет на планере это всегда какая-то проверка чего-то это проверили то проверили И в итоге нашли оптимальное место для того чтобы выбирать высоту видите планирочка нашего теле внизу вот я выбрал Место, где буду писать вот эту восьмерку парящую. И я ее выписываю. Два с половиной метра в секунду. Кстати, мы набрали 100 метров за вот этот проходик уже. Очень неплохая, неплохой поточек здесь стоит. Первый раз просто я прошел неудачно, в него не вписался. Сейчас, видите, как. пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи Каждый пи это высота. Снег вот лежит, почти расстоял. Но там наверху снег будет, сейчас поднимемся повыше. Я вам его покажу. Ну вот, друзья мои, Миша набирает парячей восьмерочкой. Вот, а я буду комментировать его ошибки. Но временами он держит скорость больше, чем нужно. Но сейчас пока нормально. Вот сейчас 110. Вот, как он красиво набирает. Посмотрите, посмотрите, 110. Хорошо, Миша. Вот, сейчас он на развороте бы да уже пора, но он сейчас его проворонит и опоздает. Нет, смотрите-ка. Не проворонил. Не проворонил, он нас слышит, представляете? Он хитрый. Мы практически добрали до склонов нашего пик дегура и наверху красивый снег смотрите как красиво ниша работает были так склонов вот, ручка у меня вот вот шорт опять же у меня видите тепло снег лежит а летать можно в шортах в чем здесь эффект миша надо будет следующий чуть раньше разворот виш мы в минусе разворачиваемся а, в чем, почему в планере можно летать? Ну, на самом деле на улице сейчас градуса 18, не очень жарко. 16 здесь-то если снег лежит, представляете, да? Между тем я сейчас вот в шортах. Но э -э, у нас солнце через фонарь светит, и поэтому довольно приличное количество энергии дает. И можно этим пользоваться и летать в шортах. Такой наборчик. Оп, и закручиваю сейчас Справа, поехали. Давай, давай, давай ручку сейчас на себя немножечко, на себя, Миш. Оп, чуть против крена. Против крена, чтобы... Ага, вот, еще на себя. На себя и против крена. Вот, видишь, какой плотный вираж какой получается. Хорошо. Вот, и смотри, ты вполне вписываешься до склона. Продолжай вираж, продолжай. Да вот смотри, чуть-чуть. Больше крена. видишь, ну нормально с тобой проходим. Просто вот здесь как раз такое ядро удачное. Продолжай, я отдал ручку, ты типа. Я тебя страхую, не переживай. К вопросу, можно ли крутить на склон, но можно, если до него какое-то некое расстояние. Вот, ну и запас скорости есть. Он сейчас до склона не так далеко, но посмотрите, как Миша сейчас смело на него закрутит. Давай, крен держи скорость. Все, видите, какой он смелый. Смелый Миша. И бесстрашный я. Бесстрашного я себя я сейчас даже покажу. Вот, видите, бесстрашный инструктор. Одной рукой держит камеру, другой... И смотрит, как его студент набирает. Так, а студент добрал практически до кромки. Так, мне надо включить теперь камеру хвостовую. С этими камерами, как на работе. Птички здесь всякие живут. Скалы всякие страшные. Видите, как вот такие. Ого-го-го-го-го! эй ге ге можно вот такой проломчик. ой ой ой ой нет. Скорости запас есть, но... Все-таки недостаточно, чтобы в проломчике летать на следующем проходе. Вот здесь поднимают нас. И вот разворотик. Ой, снизу птички всякие. Вау! Ну, можно было конечно, и в проломчик. Ну, ладно, не буду я тут в проломчике всякие лазить. Промчимся рядом со склоном, крестом в не залезаю вот крест и смотрите пойдем пройдем рядышком с астрономами и так тоже можно на планете делать вот астрономчики наши здесь живут здесь их место питания а вот здесь вводится косули косули кис-кис-кис-кис кис Видишь их, Миша? Я тоже косуль не вижу. Но были раньше. Летим над снегом. Ищем косуль. Вот они, может, сюда ушли. Вон косуля одна. Во, вот косули, вот они. Опа! Так. посмотрите ну, друзья, сейчас косулями пройдем рядом. Вот они. Во! Во! где справа а вот смотрите еще одни. сейчас вот они не разворот сделаем прикрой атакую! С буксами уходят. да да да да да да да да да да да да ниже сейчас надо вираж сделать так чтобы либо что-то не урубиться ну вот так вот простите глубоко уважаемые любители эти, природы зеленые там и прочее о параплан тайка ниже ручечку видите какой прекрасный полет у нас сегодня у нас еще и параплан мы ну, на параплан не будем охотиться просто рядышком с ним пройдем покажу вам параплан вот мы выше него пройдем, чтобы его не пугать. Вот он, смотрите. Вот. У -у -у. Планер очень сильно способен разменивать энергию высоты на энергию скорости. Где там план практически на него спикирую, смотрите. Мы сейчас высоко выше него сейчас. У -у -у. Ну и вы выше, чтобы. Почему я держусь выше, чтобы не пугать. И у него. У нас за нами мощный спутный след. Чтобы не пугать параплан. Я хожу выше него. Оп! Все. Кстати, заметьте, с флармом летит чувак. Это круто. Это респект увожу к этому планеристу, То есть у нас даже наша система Мой план, как я обещал, слетать в одно красивое место.. и там. Ну вот это красивое место впереди, такая стеночка шикарная. И вот мы на эту стеночку сейчас летаем и попробуем с ней полетать, похулиганить. За вот. мной пик дебюр, я доволен с сегодняшним днем, просто изумительный зимок, очень красиво. Дай ручечку и сейчас через облако пролечу, я думаю, что сейчас там даже нас поднимет. А -а -а Для осени это просто ну, не день, а подарок. То есть, очень интересно, очень красиво, очень познавательно, очень увлекательно. Вы знаете, сейчас у нас избыток скорости. А мы набирали в облаке, которая выше. А вот сейчас облако, которое ниже. И мы сейчас в него войдем. Смотрите, я сейчас уменьшаю скорость. Вот. облако. Вот я вниз. Оп. Здесь немного наборчик, может быть, тоже будет. Я через это облако тоже впереди пройду. И наша цель прямо по курсу. Горочка, где мы будем пулеванить. Миша, забираю ручку. Скорость 150. Общались. <связь> вот я вам чашечку снимаю, по которой сейчас буду хулиганить немножко. Ну, немножечко высоты ниже, чем нужно, чем мне хотелось бы, скажем так. Ну, сейчас попробуем сделать ну, из этого положения максимум какой-то. вот. Чуть-чуть я взял какие-то. Понеслась, легкая. Люблю такие полёты ротенрольные 100 км в час в паре мощным идет. Но пока высоко Потом а пониже А здесь как-нибудь уже держу и Немножко Ну поехали! Видишь? Mm -hmm. Есть день, да? Да, yeah. да. Ну что ж, глубоко уважаемые любители планерного спорта, вот так мы зажгли вдоль вот этого склона. Вот, собственно, его вид. Мы прошли, пред... ну, начало этого видео был проход над склоном. Вот, и сейчас возвращаемся в зону набора. А я сейчас уже, так сказать, не в быстром полете. Могу показать вам, где здесь хорошая зона набора. Вот, вот сейчас, видите, мы в потоке. Ну, собственно, я на это и рассчитывал, потому что нам еще куда-нибудь надо домой долететь и так далее. Вот, как красиво здесь такие скалы. Вот здесь вот очень интересный есть водопадик. Вот видите, даже мокро немножко сейчас увидите. Вот он. Ну, когда наполняется вот эта система водой, воды там становится побольше. Вот, видите, там такое вот озеро перед крылом, высохшее. Накапливается вся влага, которая, когда дождик виду, капает. И тогда есть водопадик, причем этот водопадик крайне интересно выглядит, когда э, дует сильный южный ветер весной. Называется бесконечный водопад, потому что эта стенка генерирует мощный поток восходящий. И воду с этого водопада, сейчас я поближе к водопаду попаду, пойду. Ну, к тому, что, как сейчас выглядит водопад, воду выкидывает вверх. То есть она падает вниз, а ее по склону бросает вверх. Выглядит это очень фантастично. Ну вот наша тень. Вот ну, так с тени я очень люблю летать. И по величине тени можно судить, насколько близко ты летишь к склону. Вот она какая красивая. Вот, а мы сейчас с Михаилом немножечко еще потренируемся. Он попарит. Вот если будет что-то интересное, я еще отсниму. Но как бы основная идея была подснять такой вот проходик здесь, потому что просили в нормальном качестве. Вроде как в нормальном качестве, наверное, записал. Но единственное, куча засветок от фонаря, блики всякие. Не столь красиво, как хотелось бы, наверное, получилось. Ну, посмотрим. Мы для этого и пробуем, снимаем. Вы отвечаете на вопрос... Вы говорите, как снимать, подсказываете. Для этого и существует такое взаимодействие с аудиторией. Вот, я тоже, на самом деле, учусь, пусть, знаете, я... так, как снимаю, снимал год назад и как снимаю сейчас, собственно, даже я могу почувствовать разницу. Ну, все, Стремимся. Набираем профессионализм. Я когда-то смотрел фильм. Я даже еще не летал на планере. И был такой замечательный фильм о Афера том... Томаса Крауна, по-моему. Там, где главный герой совращает девушку. Ну как, ухаживает за девушкой, устраивает всевозможные приключения. Одно из которых полет на планере. И мне очень понравилось. Я был впечатлен. Такие осенние краски. Красивые. Скользит этот планер. Вот. И мне всегда нравится. Ну, наверное, тот же что-то зародило. Тогда заронило в мою душу, что вот планер, как это же красиво. Вот. И сейчас я хочу также пройти около склона а, осеннего и показать вам вот эти вот краски. Единственное, что я хожу на жуткой скорости, на которой, наверное, Томас Краун в своей апере не ходил. Но краски те же. Потому что я сейчас искусственно снижаю за счет того, что скорость держу высокую. А, почему? Потому что мне потом нужна будет высота домой вернуться. Ну и, наверное, так видео динамично. Вы видите, как можно вдоль склона летать красиво и быстро. Ну и мне так прикольнее. Ну, вот смотрите, сейчас я в теневой части за склона специально немножечко просаживаюсь, чтобы бросить как бы высоту и показаться пониже. И сейчас буду делать левый вираж. Вот они деревья, сейчас будут в красивые, желтые. Гляньте, как все. Светущие, путь светущие. В таких ярких красках. Оп. И вот сейчас я вдоль этого склончика на скорости 200 Делаю проходик. Ну, смотрите, какое сочетание, День наша ползет. Деревья зеленые, вечно зеленые елки. И красивые. Какие-то другие деревья. Не знаю, что здесь растет. Ну вот. Сейчас перепрыгнем через фронт, как это выглядит. Елки, елки, елки, елки, елки, елки, елки, елки, елки. Опа! И здесь нас поднимает И мы сейчас вдоль скал, вдоль этих деревьев. Я катаю Мишу. Миша хоть и не девушку, но, наверное, ему нравится. Вот. А на самом деле, конечно, да, вот так покатал так девушку и все. Можно сказать, чистой воды браконьерство. Скажу его вам. Как, в общем-то, и на параплане тоже, как, как есть такая даже поговорка, что э, девушка... Охота на девушку, покатанную в тандеме, или как там по-русски, которую покатали в тандеме, приравнивается к браконьерству. Вот Томас Краун в фильме тоже так думал. Я думаю, не безуспешно. Вот. Ну, посмотрите, какая магия. Сейчас я немножко сброшу скорость, уже будет проход на скорости 150. Видите, так все более плавно, что ли. Вот, проплывают скалы, деревья золотистые такие, над этим всем синее небо, вот наша тень. Сейчас я немножко увеличу скорость, оп, вот, и ныряю восемь смотрите, мы ныряем осень, ю я -у! себя немножко, что ли, поснимаю любимого на фоне осени. Сейчас, видите, я делаю кабрирование и за счет этого хвост мой ниже, морда выше. Вот так можно... Я по петлю скрутил, но боюсь, это немножечко Миша не понравится. Делаем крайний проходик и будем лететь в сторону дома. Так, вот еще раз вам краски осени. Вы ведь согласитесь, красиво когда еще так полюбуешься всем этим? И, э, погода заканчивается. Сейчас уже шестой час. Вот раньше здесь висело такое достаточно жирное облако. То есть от него практически ничего не осталось. Мы ну, делаем еще один проходик. Опять я увеличиваю скорость до 200. На самом деле склон работает. То есть я фактически летаю сейчас. Ой. По Почти высоты не теряю. Это ну, можно над елочками так раз. Вот эта часть склона работает вообще лучше всего. Оп. Можно накладывать какую-нибудь красивую бублику и такую медленную. Вбрасываю сюда 120 и посмотрите, как э, высота превращается, ой, скорость превращается в высоту. И вот уже фактически на высоте вверху этих скал. Вот здесь я делаю разворотик. как красиво. И так можно было летать, летать, летать, пока солнце не выключат. Все ветра практически нет. Ветер 17 км в час его. Ну, почти, кстати, достаточно даже для динамического парения. Вот километров 20 там нужно, чтобы парить динамически. А сейчас мы парим термодинамически. То есть, есть немножечко воздуха, который нагревается и поднимается. И немножечко помимо воздуха ну, ветер есть, который тоже создает вот этот восходящий поток. Так, еще раз я пониже прохожу на высокой скорости. Что-то из этого получится, что-то может выдержу. Но максимально вам сейчас покажу, как это все. так вот заснять. Краски осени. разворачиваюсь <свист> ну и как там опять ныряю 8 смотрите разворот я скорость уменьшал сейчас ныряю восемь <плес> где-то на шахте где-то там сзади за планером гонится га <плес> <плес> Просто праздник какой-то. Так, мы сейчас пониже, поэтому, чтобы перелететь склон, я немножечко от него сворачиваю. Так, что с высотой? Ну, высоты у нас как раз тип-топ долететь до дома, поэтому, пожалуй, мы уже закончим. закончим хулиганство склона и пойдем потихонечку в сторону дома как раз на залете набирать больше мы не хотим. Нужен, Медленно... так какой ветер отличный. Ну так и пойдем где это сейчас. Вот впереди холм надо перелететь. Вот это потихонечку полигонечку красивенько принесем. Что вам еще такое показать? Те, кто не хочет смотреть видео до конца, могут, наверное, уже дальше, наверное, там еще что-нибудь интересное, может быть, здесь... не просто. Осталась батарейка, осталась камера, почему бы и не поснимать. Но, тем более, есть любители понаслаждаться. Я попробую что-нибудь придумать, что понарассказывать. Вот пик дебюр, крыло показывает там, где мы сегодня летали. Хорошая горочка. Изумительно, мы там понабирали. Там как раз длинный полет у нас будет смонтирован. сегодня Сегодняшний там где-то на час фильм. Если этот ролик я буду выкладывать отдельно, то там будет какая-нибудь ссылочка, чтобы можно было посмотреть. Весь этот длинный полет. Вот И я крайне доволен этим полетом. Э, у нас был план заснять. Э, пилотаж над э, вот сзади осталась чашка, над которой мы там хулиганили. Вот. Пилотаж нам удалось заснять. Все красиво. Ну, сейчас мы вообще против солнца летим, поэтому перелеты снимать-то смысла нет. Ну вот. посмотрите, кстати, какой эффект. Тут вот я вот сейчас, например, склон очень плохо вижу. засветка от фонаря скрадывает вот сейчас до рельефа очень тяжело боже коробка с нами кстати летает посмотрите до рельефа очень достаточно сложно сейчас оценивать ну, расстояние поэтому держусь подальше от рельефа идут вдоль склона вдоль юго-восточной стороны хотя ветер западный то есть сейчас фактически в лицо дует но ветер слабый 7 километров в час ни о чем конкретно здесь когда нет термической еще составляющей. Вот я на уже юго-западную сторону склона. И вот мы сейчас еще, наверное, продолжим. Один проходик сделаем сквозь осень. Уже на совсем низкой скорости, чтобы понимали, вот как планер летит на 120. Сейчас 130, 120 поставлю. Вот так плавненько, красивенько. И вот она, наша ползет. Опа, опа. Параплан. И, кстати, молодец, потому что у него фларм. Вот, посмотрите, видите? Фларм сработал. Ай, умничка-то какой. На самом деле обожаю парапланеристов, который начинает обзаводиться флармом. Потому что штука ну, на планере, когда летишь, довольно сложно. Ну, параплан, кстати, заметить несложно, потому что он большой, красивый, яркий. Он тоже в боже коробка еще раз кадровал. А гораздо сложнее увидеть какой-нибудь на фоне белого снега планер, вот. но, конечно, респект увожу к этому парапланилисту, мы с ним уже пересекали сегодня, то есть у него какой-то прибор с излучателем, который видит наш э, компьютер бортовой, вот, и он набирает, посмотрите, как хорошо, а мы здесь, я не уверен, что мы здесь сможем набрать, да, в общем, там нам не надо, мы что, поснимать, красиво, вот, Нашего планера скользит по, по синему лесу. Вот он тут скользит. Вот, это я так близко летаю, представляете? Я, правда, не смотрю сейчас на тим, я смотрел на расстояние до склона. Оп. Так, я смотрю на высотомер, который нам показывает, что еще один проход, и нам надо домой. Домой, не забудь выпустить шасси. Вы знаете, друзья, что люди делятся на два типа которые уже садились которые уже садились без шасси и на тех которым это еще предстоит у меня два года назад было было прям подряд с разницей месяц один раз я сел без шасси а другой раз сел мой ученик вземлился мы заканчиваем наш полет но перед посадкой что бы я хотел сделать я хочу заснять вам городочек в котором я живу вот крыло перед крылом сейчас мой дом с солнечными батареями на крышах на крыше и Покажу вам дорогу, вот сейчас крыло как раз чертит по дороге, по которой мы двигаемся, когда едем на аэродром, вот смотрите, вот эта дорога, мы сегодня, там видео стоит дорога, как на мотоцикле едем, вот она, и вот сейчас крыло показывает, аэродром у нас уже в тени, ох, надо скорее лететь, чехлиться, потому что иначе полоса будет чехлиться, ну, вот я, ну, сделаю сделал крайний разворотик такой, сделаю, Проходик над 1100 нормально, пониже. Макс там, наверное, радуется, сын мой. Он всегда радуется, когда папа делает бух. Вот, папа делает бух. Вообще, очень не любят, когда мы низко езжаем над аэродромом. Но сейчас 150 метров, поэтому вполне себе можем позволить. Да, Миша? Я продолжаю вера, чтобы подставлять в кадре. Рад... Ну, сверху на крепость ну и крепость, как там не помню, как эта штука называется башня там, замок вот, я на фоне дома, собственно, как не знаю, да, получился, нет Я скорость бросил, соответственно, набрал высоту и вот мы подходим к аэродрому ну и я сейчас выпускаю шасси перед входом в круг сейчас скорость чуть, -чуть поменьше сделаю, от греха подальше, помните я что рассказывал про шасси на упоре все первого раза не защелкнулась не застопорилось. смотрю ветер что ветер нам показывает а ветер говорит о том что у нас э, почти штиль, чуть-чуть легкий западный компонент сейчас вот мы как раз в тени от горы зайдем наверное а нет не зайдем северо-западный компонент ну вот мой одинокий прицеп стоит Видите, к нему подбирается цены. Там стоит мотоцикл, на котором нам домой ехать. Сейчас Щелкаю по ручке шасси, проверяю еще раз, выпущено. Знаете, как береженого Бог бережет. И сейчас я представляю, закрылок максимальное положение лендинг. Выпускаю воздушные тормоза. И такой, смотрите, такой я уже показывал неоднократно. Сейчас я представляю, что я самолету, которого отказал двигатель. То есть я делаю такой заход по дуге. Циркуляция такая. Вот. И моя задача выйти на ось полосы одновременно со сбросом высоты и так, чтобы попасть на торец. Вот я сейчас, видите, вот на вираже как раз идеально прохожу. Мне прям все нравится, как я делаю. Вот, смотрите. Опа! Ось полосы прямая. Ну и сейчас, если я так оставлю, мы не долетим. Поэтому я убираю немножко воздушный тормоза. Вот, подтягиваюсь поближе летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим летим сто километров летим летим вот она начинает милюська касаться дык вот мы уже едем мягенько красивенько заезжаем на полосу и сейчас надо про проверить если тормоза гидравлические а то оп ну вот они есть но слабенькие мне нужно немножко прокачать после ремонта, поэтому я вот все-таки есть, уменьшаю скорость. Сейчас буду медленно-медленно подъезжать к своему прицепу поближе, чтобы в него не вырезаться. Да, есть тормоза, не такие эффективные, как мне хотелось бы. Поэтому помните видео, я подъезжаю к прицепу сейчас, безопасность, с тормозов лучше не подъезжать. Спасибо, что смотрите наши передачи с наших авиалиний. А, до новых встреч! Ревар! А вот сейчас, думаешь, надо было на электромобиле ехать. Заводим нашего коня и едем. Ну а мы подъезжаем к нашему населенному пункту, городку, где мы живем. Вот кто будет приезжать в гости, вот смотрите, въезд в город. Первый же поворот налево. Сейчас мы едем в такую микро... Ну не площадь, а там... Наши фермеры живут. Вот, даже можно одной рукой управлять. Мототыком. Нормально. Вот. Фермеры. Вот, повернули. И вот первый домик, да. Второй домик. Третий домик. Мы четвертый. Хоть посчитал впервые вообще. Вот тут соседи всякие живут. Вот, подъезжаем, подъезжаем. Айва растет. Да нормально, Миша. Все в порядке. Держи. Гравий, гравий. Видишь? Дай, как можно делать. Подъезжаем, делаем, делаем, делаем. Бам, Ворота открылись. Автоматические ворота, видите? Снуйся! А -а -а, мой хороший! Что такое? Рассказывай, что случилось? Ты стукнулся головой где-то? А что? Болит голова? Максика температура, болит голова. Папа, видите, блогерствует. Позор. Мы сейчас тебя будем лечить, да? Что могу сказать, что замечательный день, замечательный полет, как вы видели, я выходил в эфир всего два раза. Первый на аэродроме, когда сказал, что мы взлетаем. И второй, когда сказал, что приземляемся. Никаких заявок мы не подавали. Мы приземлились, видите, до заката. Солнышко садится. Энергия кончается в воздухе. За свободу!